Всем привет, 31 марта, 9 утра. Лежит снег Калининград. Каждый видео будет. Так решил показать, какая у нас бывает погода весной. У нас за зиму снег выпадал раза два, может быть, три. И то он таял через несколько часов. А тут уже 31 марта и такая погода. Людей на улице немного, давайте немножко я выйду на набережную. Вчера вечером выходил в магазин, так стояла очередь, работали две кассы, люди стояли друг от друга примерно на метра полтора, такая длинная очередь была. Я зашел, посмотрел на это дело и ушел. Интересно, как работа у таксистов есть? Потому что некоторые люди предпочитают ездить на такси вместо автобуса. Но с другой стороны, людей-то совсем мало на улице. Может быть, никто никуда особо не ездит. Хотя а такси ездят или больше стоят. Вот опять впереди такси машина стоит. Нарушу здесь правила. Надоело мне вот ходить все по правилам. Чуть что-то не так сделаешь, сразу начинает писать. Эти вот кольца у нас поставили, когда с факелом пробегали перед Олимпиадой. Да, людей мало. Наверное, практически никого нет. Снял видео о поездке в трамвае по городу. Из окошка снимал. А также снял центральный рынок. Тоже скоро выйдут эти видео. Всем пока. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.